Вы же пользуетесь смарт-баннерами или хотя бы слышали о них? А если говорить про динамический ремаркетинг или динамические объявления, то хотя бы об этом вы должны были слышать. У этого инструмента много названий, но принцип один. Смарт-баннеры помогают охватить заинтересованных пользователей в рекламной сети Яндекс и вернуть за покупками на ваш сайт. Теперь этот популярный и эффективный инструмент стал еще доступнее для всех рекламодателей. Если раньше вы могли быть ограничены в ресурсах и следственно в руках программиста, который должен был сделать фид для запуска инструмента, то теперь в смарт-баннеры вдохнули новую жизнь, теперь вы можете создать их за несколько кликов и без фида. Как и раньше можно создавать объявления на основе фида данных, но если его нет, а запустить хочется, то товарное объявление можно создать на основе контента вашего сайта. На этом новинки в инструменте не заканчиваются. Теперь при настройке компании Директ создает все доступные креативы и больше нет необходимости выбирать определенные варианты. А вам останется только загрузить логотип или так и показывать объявление с фавиконом вашего сайта, который подставляется автоматически при создании объявлений. Однако для запуска есть ряд ограничений, и их можно запустить только для товаров, которые можно купить через добавление в корзину. Каждый товар должен находиться на отдельной странице и содержать в микроразметке картинку, цену и заголовок. Также для ряда тематик смарт недоступны. Перечень можно увидеть в справке по ссылке в описании под видео. А теперь давайте разберемся, почему стоит обратить внимание на данный инструмент, если у вас его еще нет по каким-то причинам. В первую очередь товарные объявления привлекают на сайт новых заинтересованных пользователей. Либо возвращают тех, кто у вас уже что-либо покупал. Во-вторых, все объявления будут создаваться и формироваться автоматически директом. В-третьих, каждому конкретному пользователю будут показываться объявления, которые могут его заинтересовать и привлечь купить у вас что-либо. Для смарт-баннеров также можно использовать умные стратегии, а если они еще не подключены у вас, то стоит обратить внимание на бонус от Яндекса в размере 12% от бюджета, который будет возвращен рекламодателю.